Всем привет, дамы и господа! Сегодня мы играем в мир танков, это обновление 9.0 И сегодня я вам покажу все фокусы и так далее И слабые уязвимые места у танков Итак, поехали Итак, продолжаем И вот э, мы играем на карте Малиновка э, Яго Е100 будет взрывать нам боеукладку на Т69 Итак, поехали Так, в общем-то, нам должно оторвать башню, во всяком случае. Итак, нам должно оторвать башню при взрывовой укладке. Итак, нам оторвало башню, как мы видим, и это первое уязвимое место у Т-69. Итак, теперь я с танка Т-69 буду уничтожать Ягу Е-100. Я покажу все слабые и сильные характеристики этого танка. Итак, поехали. Итак, вот мы уже на центре. Как видите, вот Яг ПЗ Е-100 в полной его форме. Вот. Видите, у него 2200 хп. Итак, когда э, танк 8 уровня стоит перед ним... Я бы вам посоветовал стрелять в нижний бронелист. Вот, как мы видим, это спокойно пробивается штука. Потом, если что, если он вот так перетанцовывает, я бы вам советовал поставить его на каток. Итак, продолжим, когда у меня перезарядится барабан. Итак, мы продолжаем. И вот, перезарядился мой барабан, и едем дальше. Если враг вот так пританцовывает, достаточно только его объехать и начать ему пхать в борт. Как видите, вот, мы просто ему пхаем в борт. Ни в коем случае не стреляйте вот в эту вот плоскость. Вы можете не пробить, как я это сделал в первом выстреле. Просто даем барабан в борт, и все, и опять уходим на кадр. Итак, будем снимать дальше после перезарядки барабана. Итак, время пошло. Итак, продолжаем. Опять, стоя у врага перед лбом, можно стрелять вот в эту башенку. Она тоже очень спокойно пробивается. Можно еще стрелять в эти щеки, но нам не хватит пробития, чтобы чтоб эти щеки пробить. Итак, едем дальше после перезарядки барабана. Итак, продолжаем. У меня опять 6 снарядов в барабане. Итак, самое уязвимое место это карма. Как видите, я вот туда спокойно засовываю. Итак... Итак, как вы видите, мы как мы как вы видите, мы его уничтожили. Итак, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.